Здравствуйте, дорогие подписчики! Рада вас всех приветствовать на своем канале. В Библии есть такое изречение «Возлюби врага своего», ибо если ты возлюбишь ближнего своего, какая тебе награда? И это, казалось бы, сложно и нелепо, да? Как можно полюбить своего врага и за что? Но всего, что в нашей жизни случается, неприятного, какие-то несчастья и так далее, это лишь для того, чтобы научить нас любить. Каким образом это происходит? Например, вы поняли в какой-то момент, что со своим мужем вы совсем не подходите друг к другу, вы не любите своего мужа, да? И каким образом он помогает вам любить, да? Ведь я его не люблю. А тем, что вы понимаете, я не люблю в нем пассивность, я не люблю в нем вот это. И отталкиваясь от этого, вы начинаете понимать, что я люблю. Есть в таком случае два варианта да, выбора поведения у человека. Это в одном случае пилить и жаловаться. А другой вариант, отталкиваясь от того, что мне не нравится, понять, что я хочу. И начать искать в этом мире то, что вам нужно. Вот почему враги тоже не зря. И Люди, которых мы не любим, которые нам неприятны, они как бы тоже нам помогают понять свои какие-то недостатки, исправиться самим и исправить свой выбор да, в соответствии с тем, что мы любим. Если там сложные отношения с родителями, да, если вы совсем не чувствуете любви к своим родителям, это тоже не повод их ненавидеть за то, что они вам не дали теплоты, внимания, поддержки, должной заботы. Да. Я говорила в предыдущих видео, что родители дали все, что могли на данный на тот момент, когда вы были маленькими. По-другому они не умели, но ну, не знают просто. У них даже в голове нет, как можно. Не было и мысли. То есть они вели себя с вами так, как вели себя с ними их родители. Чаще всего. Может быть, чуть похуже, может быть, чуть получше, плюс-минус. Все зависит от самого человека. И ваша задача не ненавидеть родителей, а понять что мне давали не так и как бы я хотел, чтобы было на самом деле. Я в таких случаях рекомендую практику духовные родители. Это когда у вас очень много обид на своих родителей, представлять, проживать те ситуации, когда вы нуждались в родительской поддержке, да, и заменять свое поведение, свои реакции и мысленно заменять родителей на тех, которые самые лучшие, самые любящие, самые внимательные. Например, если вам не хватило объятий, представляете, как вас обнимает папа-мама, гладит по головке, носят на ручках. Ощутите эту любовь. Тогда вы поймете, что я люблю. Родители ваши настоящие, да? они таким образом, отталкиваясь от противного, показали, так не делай. И вам уже легче понять, а как нужно делать. Вот таким образом. Или если вам постоянно изменяли мужчины, чему они вас учат? Они вас научили пониманию того, что я не принимаю, не терплю измены. И во-вторых, они учат вас разобраться в себе с вопросом, почему мне изменяют и что мне в себе изменить, чтобы мой партнер был верен мне. Вас учит это близким отношениям с мужчиной, принятию. Потому что изменяют чаще всего женщинам и мужчинам, у которых нет духовной близости, эмоциональной. То есть я тебе что-то рассказываю о своих чувствах, о своих событиях, а ты это мимо ушей пропускаешь. И так раз, два, три, четыре произошло. Я не чувствую больше тяги, близости, каких-то чувств к этому человеку. Да? Если мне кто-то другой со стороны там внимание оказал меня, я почувствовал, что меня поняли, поддержали, то хочется как бы внимания уже другому человеку далить. Да? Поэтому все неприятное, что с нами происходит, учит нас идти по своему пути и учит нас любить, прийти к, таки, к состоянию тотальной любви. Если вам что-то непонятно, спрашивайте, пожалуйста, задавайте вопросы в личных сообщениях и в комментариях. Я буду очень рада ответить. Записывайтесь на консультацию. Спасибо вам что уделяете время своей жизни, что интересуетесь. Благодарю вас очень. Всем пока-пока.